Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, в чем разница между кодами? Почему одни коды срабатывают сразу, практически моментально, а другие нет? В чем причина, почему так происходит? Представьте, будто едет две машины. Одна машина разогналась, и вторая за ней едет тоже. Так вот. Вам необходимо перепрыгнуть с одной машины в другую, только ваша машина не может догнать первую, и вы не можете перепрыгнуть. Также и с кодами. Есть коды очень высоких уровней, и они могут работать только с теми людьми, у которых достаточно энергии для того, чтобы эти коды с ними срабатывали. Почему? У вас нет достаточно энергии для того, чтобы запустить эти коды. Я хочу вам сказать что есть эволюция это эволюция энергии эволюция работы над собой нельзя сразу начать читать коды или высшие коды допустим химпра для того чтобы привлечь и смотреть или программировать или внедрять в себя символ абсолютного богатства там какой-либо которые есть или которые я даю почему возможно не будет работать почему Дело в том, что вы не готовы к тому, чтобы зарабатывать очень много или стать очень чрезвычайно богатым человеком. Почему? Вы сейчас, скорее всего, от зарплаты до зарплаты еле выживаете, у вас нет никаких сбережений, накоплений и так далее. А вы уже начинаете практиковать там, где если есть миллион, чтобы получилось 100 миллионов. Ну и в этот момент необходимо начинать не с кодов, а начинать с мантр. В нашей школе... Есть для этого специальные мантры, видите, открывайте мантру денег, там видьям дхихи махе швари швари, или шива шактию кто я дипагавати шакта прabhavitum, ночи да вам даем на колоку саласпандитум апятаства маратьям ханхаравинче дрипиропи пранам тум стотум катавакрита пуния или читайте манипхадра кили манипхадра кили кили манипхадра мани мани мани ом яхико нишке там Soha. то есть читайте какие-то мантры которые связаны с деньгами там съедать и дано джинни гринисар на 6 мантра то есть читайте какую-либо из таких мантр обычно это первые мантры с которыми вы пробуете знакомиться и вот они являются вашим велосипедом сначала вы несетесь на велосипеде потом перескакиваете уже на мопед потом на мотоцикл потом на машину а потом уже на ламборджини на гоночный автомобиль покупайте ракету и летите так вот очень часто так происходит что человек не начинает с велосипеда а сразу хочет с ракеты ну а энергии недостаточно поэтому ничего собственно и не происходит начинайте с мантр если в вашей жизни ничего не происходит и вам необходимо Допустим, привлечь жизнь материальное благополучие, и вы начинаете читать коды денег и не получается, начинайте с таких мантр. Находите мантры, их там очень много. У меня есть на моем сайте. Больше всего я рекомендую это 100-слоговая мантра Манипхадры, это Хили Манипхадра, Хили Хили Манипхадра и так далее. Вот читайте ее каждый день, обещаю. Если ее каждый день читать хотя бы 20 минут или 100 раз то ровно через год в это же время, то есть в мае начали, в мае закончили, если ее год читать, кроме субботы воскресенья, то через год то, что у вас есть, можно умножить на тысячу раз. Это проверено сто процентов То есть если человек занимается такой пуджи или садханой, правильно называется это садханой, или чтением вот такой мантры, то со временем он может разогнать себя и независимо от того, хочет он или не хочет, эта мантра приведет его к тому, что он станет богатым человеком. Как, собственно, и те мантры, которые я давал, это и Видямдахимахи Швари, и, и Сядхадхиданаджини Гринисарварта садхани, и там их целый, целый ряд, все они в бесплатном доступе находятся на моем сайте дуйко пожалуйста поэтому что-то с вами работает моментально что-то не моментально также особенность кодов мантр заклинаний заключается в наличии у человека психической энергии так человек психическую энергию нарабатывает только в тот момент когда он радуется или восхищается поэтому одна из практик которую я рекомендую Выполнять новичкам это восхищение тем, что вокруг вас находится. Хотя бы произношение того, что мне нравится, что у меня есть там тряпочка, мне нравится, что у меня есть обувь, мне нравится, что я живу в этой квартире. Мне нравится, что я проснулся. Мне нравится, что я живу. Мне нравится, что этот человек есть. Мне нравится, что это происходит. Мне нравится солнышко, нравится, еда, нравится еще что-то нравится. Почему так происходит? Очень часто люди сами себя программируют. Это происходит незаметно. И это происходит так. Человек обычно в течение дня начинает думать: ой, мне нравится как не нравится как выглядит там мама не нравится как кто-то чавкает не нравится как кто-то то есть человек выбирает себе судьбу в которой есть много всего что ему не нравится тогда если тебе не нравится и ты в этом живешь то что будет происходить дальше будет происходить формирование реки жизни в которой тебе больше и больше что-то будет не нравится так появляются угрюмые вредные гадкие такие кисло уксусные Люди, которым все не нравится. Почему? Кто виноват? Они сами себя это внушили. Не нравится, как он есть. не нравится, как разговаривать, не нравится, как обращается, не нравится, как думает, не нравится, что думает, не нравится, как смотрит, не нравится, где я, не нравится. А где же, знаете, жизнь человека это то, что он проговаривает и то, что он чувствует. Чувствуете, что вам все не нравится, знаете, дальше будет хуже. Так вот, для того, чтобы изменить судьбу, делайте все для того, чтобы вам нравилось. Нравится то, нравится это, нравится это, нравится то, нравится то, нравится это, нравится это, нравится то. И вот так.